Дорогие друзья, вы на канале Samsung Просто. Сижу я на балконе с прекрасным видом на реку Ангара, если вам такая вообще известна. Конечно же, далеко это, в принципе, наверное, от многих из вас. Но сижу, пью свой утренний кофе и немного возмущаюсь после того, как прочитал некоторые новости от компании Samsung. А какие новости и с чем связано мое возмущение, я вам сейчас постараюсь объяснить. Но предварительно говорю, что частенько сталкиваюсь с вопиющей несправедливостью компании Samsung в отношении других, кроме США. Почему так не знаю, но это уже не первый год продолжается, поэтому просто поделюсь своим возмущением. Так, ребяточки, ну а с чем связано, значит, мое возмущение? Смотрите, заходим с вами на сайт э, Samsung и смотрим. Вот, в преддверии, да, э, прямого эфира о новых гаджетах компании Samsung, они, значит, делают вот такую вот интересную штучку, э, забронируют сейчас, чтобы получить доступ к эксклюзивным предложениям компании Samsung. Потом наивысшая стоимость мгновенного обмена, 100 долларов, дальше... Э, пост-гарантийное обслуживание 12 месяцев, потом, если ты зарегистрируешься сейчас, ну и остальные там всякие примочки есть интересные, что нужно, ввести имя, фамилию, адрес и, естественно, индекс. Но, дорогие друзья, проблема в том, что это касается только жителей такой страны, как США. К остальным другим нет. В прошлом году была похожая акция, и достаточно такая действительно она была, так скажем, выгодна просто, но зарегистрироваться в нее могли только жители США и, и то не все как бы определенных э, компаний, да, вернее сотовых компаний, или связанных с сотовыми компаниями, но а также и просто те владельцы, которые имели на руках Samsung, могли это сделать. Так вот, для России таких предложений почему-то нет, а если есть, то в большинстве случаев это касается европейской части нашей страны, да, это Москва, Питер, там, Калининград, ну и, в принципе, все, наверное, да, все остальные части России почему-то постоянно бруют. не знаю, с чем это связано, возможно, в этом все-таки году или как-то обстановка изменится, надеюсь я все-таки, да, и мы с вами порадуемся тоже эксклюзивными приложениями, я еще буду следить за новостями, в этом плане. И если появится какая-то именно новость, связанная э, или полезная для России, я обязательно это выложу в экстренном порядке, так скажем. Да? Поэтому следите за новостями обязательно. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Samsung. Просто подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки. Обязательно напишите ваше мнение по этому вопросу. Ну и, естественно, жмите на колокольчик, если ты еще этого не делал. Спасибо и до свидания.